Хотите купить товар по безналичному расчету, но забыли карту, не хочется вводить пин-код, вдруг кто-то подсмотрит или просто лениво? У традиционного способа оплаты банковской карты полгода назад появилась альтернатива. Сразу два мобильных гиганта предложили пользователям в России использовать свои приложения для бесконтактных денежных операций. Для того, чтобы совершить покупку, вам достаточно отпечатка пальца на вашем смартфоне. Производители гаджетов уверяют, такой вариант оплаты самый безопасный сегодня. Но так ли это? Бреши в платежной системе нашел Сальвадор Мендоза. Инженер создал устройство, способное перехватить данные во время платежа смартфоном. Мобильные компании исследования раскритиковали. Чтобы провернуть аферу, надо очень близко и незаметно поднести нелегальный девайс к телефону. Затем похищенную информацию необходимо еще обработать, хакнуть и поместить в гаджет для незаконных транзакций. Шанс того, что в мире найдутся воры, способные на это, маловероятен, уверены производители. И хоть на сегодня еще не было зафиксировано случаев мошенничества с бесконтактными приложениями, не факт, что мы о них не услышим. Пока к платежам с помощью смартфонов люди постепенно присматриваются. В России, как и во всем мире, уже несколько лет набирают популярность другие платежные системы. Вы наверняка видели вот эти значки в магазинах, метро и даже на автобусах. С помощью банковской карты, оснащенной вот такой антенкой, вы можете расплатиться, не вводя пин-код, приложив кредитку, спрятанную в кошельке, к терминалу. Плюсы. Экономим время и исключаем возможность того, что кто-то подсмотрит наш пин-код. Минусы. Годовое обслуживание таких карт стоит примерно 1000 рублей. К тому же, пока в России не везде терминалы оснащены этой системой. Но главное, мир не стоит на месте и уже зафиксированы случаи. Мошенничество с бесконтактными картами. Съем денег с, через систему PayPal, так называем по воздуху, бесконтактные платежи, э, возможен с помощью специальных незаконных устройств. Мошенники изготавливают их, по сути, кустарным способом. Мошенник может пройтись по вагону метро и собрать э, э, такие э, платежи. Есть несколько лайфхаков, как избежать несанкционированного снятия денег с ваших бесконтактных карт. Первый. Поместить кусочек фольги в кошелек. Второй – подложить под карту электронный пропуск на работу или в ВУЗ. Оба способа не дадут пробиться сигналу с терминала мошенников. Можно пользоваться специальными кошельками, которые блокируют вот этот радиочастотный сигнал, которые действуют как по системе книжки. Соответственно, вы можете просто открыть кошелек и приложить, и тогда карта сработает. Кроме того, эксперты советуют не скупитесь и подключите в банке опцию уведомлений о платежах на телефон. В месяц вам это будет стоить не больше 100 рублей. Сообщив банку о выявленной незаконной транзакции, вы сможете вернуть деньги.